Достроение хорошее, хорошая погода, замечательное мероприятие. Честно говоря, внучка недавно, поэтому я по таким праздникам не ходил очень много лет. А так как первый раз, то мне вообще все понравилось. А она пищит и рада, и я рад. Вот это самое главное. Хотелось бы, чтобы мероприятие длилось подольше, потому что вот мы пришли недавно буквально, уже все заканчивается. Семейный фестиваль, пропагандирующие семейные ценности. Мы решили, что лучше всего объединять Семью — это игры. Мы надеемся, что это действительно будет традицией, потому что в первый раз в прошлом году летом мы провели этот фестиваль выше ноги от земли», и вот сегодня, дополнив его еще другими зонами, мы вышли снова в наш любимый Римский сквер. А, видимо, действительно, и взрослые это понимают, что игры стали забываться, и им интереснее своим детям доносить вот такие формы, нежели там какие-то гаджеты или еще что-то. Поэтому они приводят сюда к нам детей, и, в общем-то, мы тут спрашиваем, ходим, кому что больше нравится, и дети говорят, что действительно все эти игры и забавности всякие им нравятся. Bye.